Привет, ребята, с вами я, Метаполитенский, и сегодня мы играем в Trader Life симулятор. Такая игрушка очень замечательная, такие игры играю э, на Unreal Engine 4 разработанная, и в принципе, э, ну сейчас я загружаюсь, я сейчас покажу, я загружаюсь, и пока да, все пока загружаюсь только соответственно да, вот такое уже вот в общем то сейчас она загрузится и вам продолжим. кстати э, как я записываю собственно э, у меня я да, только я забыл включить секундомер так как я я там хочу узнать сколько мое видео занимается в производстве контента а именно сколько я записываю моё видео собственно сегодня у нас опа загрузилось Извинение мое за только пауза в общем-то, игра довольно крутая, с хорошей брачкой, но у меня разрешение небольшое, так скажем, потому что у меня, как э, монитор второй квадратный э, 1000, 1280 на 1024, короче э -э ну маленькое разрешение плюс я еще снимаю в окне чтобы не вылетало чтобы не меньше лагало и еще также э -э снимаю <coughs> снимаю я собственно на втором мониторе играю на первом мониторе собственно, ОБСК открыта, что вот по редковосмотр как бы был. У меня, и при этом удобно. Значит, э, такая вот машина ужасная на самом деле в управлении, и не только в управлении. Ой, да. Короче ужасно не только в управлении, во внешнем виде она ужасна и во многих аспектах. Почему управлении ужасно? Потому что вот просто отмазную Путину. Просто я торможу, она не тормозит, она едет дальше и при этом как-то тормозит. Я уже более-менее развеюсь чтобы быть наличными, еще там да, около 6 тысяч на банке и на карточке, на карточке у меня, чтобы и без джабера заказывать, а на банке, чтобы собственно заплату рабочим и, и, и так далее. А на визе, на карточке, собственно, у меня не только за... для доставки, а для еще и, собственно говоря, вот с этим я В общем-то, не только для доставки, но и для... для оплаты электрика. потому что электрик берет 150 долларов в где-то там 3. а вот кстати моя вторая машина но уже служит я так скажем она создана для того чтобы чтобы собственно привозить продукты потому что О, и в общем-то. Кстати, у меня на складе полно всякого товара. И я, кстати, выручилась. Теперь на поворот. Также у меня есть второй этаж и второй кассир этаж ферма. В общем-то, на втором этаже пока пусто. Возрешаю. разрешение у меня на 700 на 600, просто потому что как бы, лучше, чтобы потому что войну как-то бы, не тянет. так как новый том, он еще как бы не имеет кстати, я построил систему уже, наконец-то. Да, у меня есть все вот эти улучшения, а именно 100 там очков, там был автомат, сэндвичница, сэндвичница кофеварка из Плесса, кофемашина, сокрушиманка и стоп-денепрессия. Да, вот кстати помните в какой-то там игре, я не помню, когда с вами был, был какой-то там магазин и в общем-то у меня метаполитенский скис. Ну то есть метаполитенский и такая, как как говорится, секретуринга Ну то есть, короче, стандартная вообще,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 Ехать куда-то, что-то куда-то, что куда-то куда где-то покупать, что-то там жвать. Нет, я... вот, еще опять же, чтобы как бы домой не ехать, чтобы, чтобы пописать и что-то я сделала такую ясеньку. Я, я вам объяснил. Зачем мне такое решение вообще принять? Потому что оставляем товары. Вот только сейчас в магазине появилось. Рыба. Кстати, не обращайте внимания на вот эти задние какие-то смуги на фоне. Это просто такое, кто чинит кое-чей велосипед. Так, вот так вот. Осталась последняя ловушка. И она и идеально вместилась. Вот такая вот штука есть. Так называемые лестницы. Вообще-то, стойка. Собственно, она как-то для того, чтобы выстоять там. На верхний... На верхний пол. А -а -а -а -а Кстати, привез я сейчас еще там мясо, <сесс> да, Говяжий фарш. Я после вчера, уже когда, собственно, последний раз сохранялся, я, собственно, покупал этот говяжий фарш, всякие там овощи, <сесс> крупные и вообще остальные. Товары для магазинов. Это везде ходят. А, собственно, от по Мои два оператора, один из которых вообще ничего не делал по отношению к моему каналу. А именно они никак не снимает ничего. А, и второй монитор, который вы все знаете, да? Второй оператор, и мы, собственно, точнее, первые операторы. Мы с ним много много сняли, в том числе Милдени, в том числе э, Волк с... Левый летний Волк, кстати! У меня появилась камерка, и я пока не выложила того с камерой и это связано было с тем что первое видео я сняла просто то есть, в формате чтобы посмотреть как это видно как это слышно. короче хотел я все-таки на великов сделать какое-то видео, но не получается ой, -ой, -ой, -ой. что-то там у меня в облесочке Yeah. Так, и передвину-ка я вот куда сюда, куда-нибудь сюда. Чай вообще закончился! Блин, я же его только вчера поставил в не А, ну хотя я еще перед записей пока стояла. Соответственно, соответственно, Поэтому весь чай раскупили. Они прямо вообще чай пьют жестко! Э -э очень много чая. Знаете, ну, блин, полки пустые. Ой-ой-ой-ой-ой, надо выполнить. Надо, надо, надо. надо быстренько перетащить всякие вот эти товары, потому что я хочу открыть второй таз. Наконец-то. Так, всякие новые горну все. А вот. все эти вот эти ваши мороженки кстати у меня по-моему нет мороженки поэтому надо было их кто-то там что то купил? мясо за 67 ответственно. Я не понимаю, где кекс, блин? Я не понимаю. Капкейк, по-моему. Капкейк, это называется. Кстати, очки выступают. А они в кассу типа, покупают? Двенадцать тысяч, я сейчас это... Машину куплю. Спать в А хотя зачем мне спать а в Во-первых, не в прямом эфире, а во-вторых, ты мне мешаешь. По-хорошему, замолчи по-хорошему. как вот закрепить-то можно, а? произошло не я некоторый этот непреротный катаклизм поэтому вырежем -мо! Наблюдать! А! Ну, в принципе, новое. Можно такие. Можно найти. Можно зайти. Отлично. Класс. фиш а Крупнее. фиш Курица. Курица. Курица. Блин, сколько стелажи, стеллажи, я их использую на складе, так как у меня есть деньги, у него есть деньги, но, конечно, некоторые, у кого нет денег, они используют сквозь стелажи, чтобы они, как бы, собственно, а Я как склад, то есть коробки, Короче, складовые полки по назначению. <связи> так, это 19 Я да. это вот, -за. Магазин закрывается в это не автоматически, кстати. ой, кстати, надо на это приложить но давай-ка у меня деньги 39 тысяч 5 тысяч Я 5 тысяч пациентов так сейчас мы все раскладываем продаем в принципе, остается еще 2 3 часа до конца дня, поэтому я думаю, мы 5 тысяч долларов, я думаю, мы, Это, как бы, мы, мы погодим. Так, 40 тысяч. Значит, осталось даже уже 41. Почти. Кстати, осталось около 4 000, а вот и Джонни. Пицца. Пицца теперь собственно говоря, она закончилась она у нас только что не закончилась поэтому мы просто оставим для того чтобы чтобы собственно говоря Со so вот так вот не сюда бы подними а mm -hmm. вот эту а кстати пилот еще вот этот край поделился есть. Вот Отпущаем. это ой. Вот. вот так надо сделать. Вот так надо сделать. Блин, лучше бы надо было, конечно, не слава. А подожди, а в смысле? Mm -hmm. Получается. А в смысле? Но у меня же была еще одна колодка сайта а, да я понял а, кстати, какой-то он все а, не пишет соответственно, мне надо сейчас просто куча для вас на базе Чуть-чуть баба штучка Вал, была так, убирай так И переворачивай если как-то вот там мы посторожим бабу штучек нет? Ну а курцы ты ч ⁇ У меня курцопы, блин, по... Пал... А, да. Нужно... Немножечко как-то это захудеть. Ну, да-да. спортивную машину, там стоят не, разу, не разу. Я тебе давала что-то пойдем. Блистренько. Давай. Быстренько. Почему до сих пор не а Мне а вот сюда нужны разные термозорки. Вот здесь тоже самое? Сейчас. Так, банк. Заебит Вот заебит этот хороший стыд, Кашель А вот этот был да. 45 тысяч. А, а я тушу. Тушу. ХП! ХП! Да, да. Папа, папа, папа, папа, папа. Короче, я сделаю тоже мини-дисклеймер о том, что нельзя смотреть людям, которым нет 16 лет. При этом мне как не 16 мне типа можно, потому что я типа не смотрю записывать, да? Короче, логика моя понятна. Если ты записываешь, тебе нужно все. Подошел. Я А я и поехал. На самом деле это, конечно, очень большая ерундистика А смысле? Типа. А вам хорошего себе Ах! Да, два да. а значит Да, мне не да. вот Да. Да. Да. Да. остаются и я покупаю, видимо, какой-то вот Если честно, я знаю, что это за машина. Напишите в комментариях, если вы знаете, а почему тут недоступен мне за это. Ну ладно. И очень, конечно, она быстро едет, по-моему, даже моя старая коломага быстрее ехала. Типа вообще не понял, что происходит. Ну ладно, собственно, сейчас едем сохраняться и заканчиваем на этом. Потому что ролик идет уже 26 минут почти. Естественно, мы уже не сделали. слишком винивы и слишком много... Что это такое? Что это такое сейчас вообще происходит? На экране, если честно, даже не понимаю. Mm -hmm. Конечно же, все деревья можно проехать. Что они как то не осязают. А ч ты? Блин, эта машина хуже моей станет колмаги реально. Я отвечаю. Она ужасная. Она ужасная довольно. Где? она вообще О, бог. О, бог. не бог. О, бог. О, бог. О, бог. О, бог. О, бог. О, бог. О, В какой-то мере ужасен. Но и в принципе нормально. В смысле она крутится? Вообще, я видел ну, копленого, то что она всегда крутится. Короче, слишком много вопросов и слишком мало ответов. Подожди, их вообще нет. Короче, ой, да, у меня же не видно нет. И, конечно, его только для магазинов покупать, если у меня есть спортивная машина. У меня нет собственно такого ноутбука воду панк, где. Так. Вот, короче, как это. Как, как это выглядит? Привет, привет, мой питальщик. Ты никогда не заработаешь на такую машину, как у меня. Даже не думай. Даже не думай. Ты никогда не заработаешь столько денег на вот такую вот коломагу. Так, магазин не открыт в 2 часа ночи. иди в шоке. Нет, не открыт. Блин, машин, конечно, беспорядок у Так магистра сахар и поехали домой спать я думаю кстати можно восположить квалати здесь в магазине я хотела вообще полностью автономного для сна и для санья и для гигиены сделать но к сожалению вот так э, в смысле то есть как бы вот осязаемое типа, а в лесу он как бы вообще не осязаемое Ну, это, конечно, вот такая вот логика игры, точнее, целый лес типа не должен быть осязаемым, а вот одно маленькое деревцо отдельно стоящее, как бы ну это, да, естественно, должно быть осязаемым, как-то Хотя это уже претензии модели, Давай. свет, кстати, не будет. И вообще замечательно. Опять же, я могу ультва говорить голос, но тогда у меня, наверное, он взлетит на воздух, а не потому, что он слишком производительный, а потому что он сдохнет, Он просто Другой, же, Никогда. Не ставьте ультра настройки в высоком разрешении, если не знаете, даже потяните немножко в одну Так, уже... А, точно, это же колумага, она... В смысле, колумага, которая жуткая. да. Она будет типа стоять... Она будет типа стоять... Блин, я не не дается. Короче. А, ну у лета зависит нет. Все. Вы можете купить ферму, когда заработаете много денег. 3,5 тысячи что можно купить например, из половины кишины ну хорошенький ноутбук хорошенький ноутбук а, возможно какую-нибудь супер дешевую машину Но не не не ферму ну не ферму ну ребята не ферму же вообще не ферму как можно вообще ферму купить на тысячи долларов? Опять же, ну долларов ладно, ну возможно, какая-то супер маленькая вот этот клочок земли, который вообще не агроспособен, никак вообще не там вообще не протолкнулся, но вот такая вот ферма, да? Вот такая вот ферма. Такая вот я была. Типа абсурд. Да, в общем-то, заканчиваем на этом. Всем спасибо за просмотр. С вами был Яндополитенский. Всем пока, хорошего настроения. До свидания. Надеюсь, то что завтра тоже сниму нормальный ролик. И без того, то что мне помешают. Бла-бла-бла. Ну вот даже тут она умудрилась мне помешать. Вот не могла бы ты добавить бла-бла-бла и было бы хорошо, но нет ты добавила. Э -э -э -э. Ну, ты вообще очень несерьезно относишься к моему каналу. Ладно, всем пока, ссылочка на плейлис какой-нибудь в описании под всем до свидания.